Когда-то, несколько лет назад, я обслуживался в этом центре и даже уже забыл по какому поводу. Но вот когда жизнь заставила исправлять, я вспомнил про этот центр и приехал. Надеюсь, что в будущем поломок не будет, но если произойдут, вернусь еще. Рекомендую и другим при необходимости. Спасибо.